Мы, ветераны, знаем, как выигрывать. Что? То есть, нам нужен человек, который в мысли, ну, должен ли учитель света решить эту задачу, обязан и, и чувствует чувство вины, не что, если не я, может. Я не, я не учитель. Г, да, есть Г двух видов, по г и г Не нагнетай, да. а то ты сейчас скажешь. Номинатель, увидели? Напишите, что он не равен нулю. Да. Дорогие друзья, этот час настал долгожданный миг. У меня в гостях одиозный дед, он же Петр Земсков. Математика и фокусы, Петр, дорогой. Привет. Добро пожаловать. привет всем любителям математики. И привет самый главный любитель математики, Алексей Саватеев, еще да, раз. Конечно, мы познакомились лично, да. Я никогда Петра не видел, хотя в Челябинске я частый гость. И выступаю там, правда, я всегда выступаю там в одной и той же школе, в лицее 31. Да, там вот было последнее выступление, я о нем узнал, но узнал прям день в день, и уже не мог уроки отменить во второй Ну Да, да. А у меня, как всегда, был забег. Туда я там выступил, и тут же бегу в аэропорт Екатеринбурга. У меня тут же вылет. Челябинска, как устроены самолеты? Днем не улетишь. Поэтому приходится ехать в Екатеринбург и вылетать из Кольцова. Там. А я вот, кстати, улетел вчера вечером в 18.30. Вот, вот, да, вот как бы вечерний рейс я не мог ждать, потому что в Москве после прилета у меня были еще мероприятия. То есть все как бы очень было плотно, и поэтому да, мы тогда не повидались и до этого не повидались, а вот теперь повидались. А в какой школе? Вот я на самом деле, у нас сейчас будет такая непринужденная беседа, которая будет время от времени разбавляться решением каких-то задачек. Да. Вот. И вот, значит, я хочу вначале просто познакомить моих подписчиков с Петром. Итак, Расскажи, как тебе пришла идея ну вот, вообще заниматься каналом? Но ну вот мы вообще оба люди в возрасте, да? Вроде как каналом занимается какая-то молодежь обычно. Ну, кроме Бояршиного, конечно. Ну верно. А как пришла идея? Однажды, когда мы готовились к зачету в восьмом классе, то мне в конце урока я доказывал теорему о вписанном угле. Это давно было? Два года назад. В семнадцатом году. Три года назад уже. Три года назад. Три года три назад. Года. В семнадцатом году записывал доказательство теоремы о вписанном угле, что вписан угол равен половине, половине. дуги, на которую он опирается. Угу, угу. И остается пять минут, и у нас зачет. И вдруг меня осенило. Я говорю, ребята, доставай телефон. Снимаем эту теорему, и вы в любой момент сможете... Слушать Петра Александровича в 2 часа ночи, в 3, в 4, можно готовить завтрак, и тебе будет все время рассказывать, как доказывать теорему. Теорема. И потихоньку, ребята говорят, а если на YouTube они а просто нам разослать, я же им его отдал, просто так. подарил. И тогда мы сели на переменке, зарегистрировали YouTube и начали выкладывать туда теоремки, решения сложных задач, а потом это увлекло стало интересно как он набирал вот в семнадцатом он начался а через год сколько было через год у нас было порядка двух трех тысяч подписчиков то есть он очень маленькими темпами экспонента но потом что-то в Ютубе происходит а может быть она награда за долгое терпение за да? долгое терпение я вот почему мы люди в возрасте поэтому мы имеем право говорить вот нынче молодежь. Нынешняя молодежь. Да, да мы, там мы там немножко можем там. это сказать. Имеем право. И действительно, а кто хочет потерпеть год выкладывать регулярно видосы? Да. Регулярно, не имея за это вообще ничего. Ни Просто денег, так, да. ни даже признания. Ну да, пару тысяч это еще как бы совсем. Да. Так, и сколько же было через еще год, в 19 -х? А потом у нас появилась задача, которая есть в учебнике Атанасяна, 337, знаменитая, все ее знают. А я знаю, интересно? Да, я думаю, да. Вось, э, Равносторонний треугольник, да, Ранай Нет, равнобедренный. Равнобедренный только? Равнобедренный, так. и вот здесь угол 80 градусов. Ага. Равнобедренный треугольник, внутри взята точка М, такая что? Угол с основанием 30, а с другим основ... Ой, с этим же основанием 10. 10. И надо найти вот этот угол Х. Опа! Ну скажем, пусть это, ну, вот сейчас я возьму и опозорюсь, потому что ее никогда не видел. Не, это... И пока я не могу представить сейчас ее даже как решать. Ну давай я нарисую то, что было на самом деле. Да, мы сейчас будем решать задачки. Мы на самом деле не Но, будем кстати, только неожиданно. болтать. Мы будем решать задачки. Я сам не знал, что Алексей ее сейчас задам. Да, и я никогда ее не видел. И я, ну как вы уже знаете, наверное, что я плохой геометр. Я э, даже из школьного этапа задачу. Ну, не сразу, скажем так, не сразу решил. Раньше решили все коллеги в интернете, об этом раструбили на всех каналах. Да. Все же видели, да, этот мой позор? Ну, друзья, еще хочу сказать, что вот, на мой взгляд, существует три принципа, когда по геометрии можно иметь пять. Да. Первое, ты знаешь все определения, все формулировки теорем на зубок, так. Второе, умеешь доказывать все теоремы за курс, ну, прям, за курс седьмого, если у тебя пять за седьмой класс, за курс восьмого, если у тебя пять за восьмой и так далее. Так. И решать любую задачу из школьного учебника. Так? А это задача номер 337. И я хочу сказать, положа руку на сердце. Вот я преподаю в школе. Решал таких задач много. Решал я эту задачу недели две. То есть она сложная, и она у меня да? не получалась. Она предельно сложная. Тем более, а -а -а, учти, а я начал решать, куда учти, я... что она за курс седьмого класса. То есть э там, конечно, народ ворчит. Почему? Ну, возьми теорему косинусов, 10, синусов со... и реши. Не, ну это же не седьмой класс теоремы А, это седьмой. Да, это не, нельзя. Я эту задачу, кстати, потом... Я же ее все-таки... После вот, того, как я посмотрел разные решения, я понял, как закончить мое. Да. Я, кстати, записал, но запись потерялась. Может быть, даже сейчас в разговоре мы ее как бы э, вспомним и восстановим, но пока с этой, вот с этой, с этой пока совершенно непонятно, то есть, значит, э, и есть? все, данных больше нет никаких, да, то есть вот у нас есть тут 80, тут 40-10, да. тут 20-30, и это все, что нам дано, э, и нужно найти а этот у, тебя, угол. у тебя, Алексей, не бывает такого? Вот у меня есть, у меня есть ступор при стрессовой ситуации. Бывает, у меня бывает Бывает, что он есть, бывает, что его нет. То есть у вас как бы он вот с геометрией он у меня часто бывает, а с арифметикой скорее у меня какое-то начинается напряжение. Я арифметически в стрессе решаю лучше, чем без стресса. надеимость так наделимость как там выйти всякие. из стресса? А? Не, не знаешь, как зарядить и выйти из стресса, быть готовым на борьбу? Нет. Приезжал один товарищ из Москвы у нас. Но жена говорит, что нужно лечь на кровать и полностью расслабить все. О. Да, так что же делать? Может? Что же делать? Вот, а... вот что, вот как бы, да, вот вопрос, вот скажи равно... мне намек какой-то. Равносторонний не треугольник. Равносторонний треугольник, да? Равносторонний. Фишка, равносторонний треугольник. Так. А, то есть я поднимаю вверх еще по 10 градусов. На этом э -э основании сделаем равносторонний. Ага. Так, очень интересно. И давай, наверное, красным так. выделим. Красным выделим. Его. Его стороны. Три одинаковые как стороны. Так, интересно. Так, так, так, так, так. Равносторонний треугольник. А, да, а, это 30, это 30 уже. То есть, это альфа лежит на высоте, он же месек э, ну, да. 3. Так, это уже что-то да, нам дает, наверное. То есть, здесь в равностороннем а тут у нас остается в равностороннем 50. Да? А, так, Итак, сейчас что мы знаем? Эта точка она на биссектрисе, высоте, медиане в равностороннем. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Значит, что еще можно здесь сказать? Нам нужен вот этот угол. А, вот этот угол, да? Так, нет, пока я, пока я не знаю, что делать дальше. Ну, то есть так сходу, по крайней мере, совершенно не знаю. Вот, вот есть у меня потрясающий подписчик Владимир Горкуша. Правда, давно его не было в комментариях. На всякий случай привет ему передам, вдруг слышат. Владимир, привет. И подписывайся на Маткульт-привет заодно. И он предложил, вот я все-таки буду его прославлять, сказочное решение этой задачи. О, вот сейчас оно будет. Смотри, он построил равносторонний треугольник да. и соединил ну да. эту штучку. Ну, казалось бы, да, и что? Допустим, что делать? Допустим. Вот если бы нам удалось доказать, что вот эти два треугольничка одинаковы… Эти? Ну, это же это же очевидно. Тут же все одинаковое. Это же равнобедренный, правильно? Вот да. Это равнобедренный, значит, это… Ну, когда мы поднимаем здесь по… 10%. И этот равнобедренный, и этот ну, да, стало да, быть, да. это биссектриса. Да, конечно. Да. Точка э, Оч очевидно, да. равноудаленная от концов отрезка, она на биссектрисе ну, на да. высоте. Только ну, общем, не очевидно, вот этот отрезок, очевидно, а вот очевидно, это. Да. Просто, оно да. Как бы, а, да, тут только да, 30. Она, наверное, сюда идет, да. Угу. 30 да. Эти одинаковые, эти да. одинаковые. Красные одинаковые. Так. 30. Теперь смотри: угол красный 60. Ну, конечно. А вот этот по условию, так, ну, да. 50. Да, значит здесь 10, 10 тоже. 10. А, -а, а Ты хочешь сказать, что эти тоже равны? Что? Сказочное. Что? Да ты что? Подожди, а почему они. Так, а! Вот сторона 10.30, вот сторона 10.30. Ёкарный бабай! То есть ты представляешь? Ё-моё! Видите, все, все, все. Потому что эта точка, соответственно, та же самая, что и здесь. Просто. Uh, и, соответственно, и uh, это, и это одинаковые, значит, это 80. Потому не, что не вроде 70. Ой. Uh, се... Подожди, подожди. Что -что -что -что? Не -не -не, потерял. 15, потерял, вот 10 и вот тут 10. Да, 70, конечно. Потому что я потерял вот этот угол между ними. У нас параллельные вот эти, да, получились? Да. Uh, сейчас, я так, не торопиться. Сейчас, не торопимся. Итак, вот этот треугольник, это тот же самый, что этот. Так? Да. И тот же самый, что этот. Значит, э, вот эта сторона равна вот этой стороне. Да, треугольник равнобедренный. Все. Он маленький. равнобедренный. Значит, э, вот этот угол тот же самый, что вот этот. И так как здесь 40, все, здесь 40, остается 149 на 2, получается по 70. Волшебно. Да. Да, это волшебно. Это то волшебно. есть вот реально сказочно. И к тому же это получается параллельно этому, потому что раз это 70, то это 10. Это 10 накрест крест. Тоже 10, да? Да, 10, потому что это такой же треугольник. И значит, они параллельны друг другу еще. Вот вопрос. Меня всегда волнует. А как ребенок... Как это решить? Я-то учитель, ты понимаешь? Да. В школе. Не в 31-й. А, ну, это все-таки хорошая, да, школа? 31-я? Нет, в смысле твоя. Где ты работаешь? Нет, я, нет, я два, работаю да. просто в школе. В обычной, да? Да, в обычной школе. В обычной школе? Школе. Вот. Так вот, я хочу сказать, что но ну, ну, с другой стороны это задача повышенного уровня наверное ее и не должен каждый решать и положа руку на сердце ну, я все время задаюсь вопросом жесть, да. ну должен ли учитель слету решить эту задачу обязан не и, знаю. и и чувствовать чувство вины не ж, если не я, может я не, я не учитель, но я не, себе я себе я, я себе сделал такое может быть оправдание или нет что я знаю, что такое равнобедренный треугольник, равносторонний? теорема Пифагора. Знаешь, да. Я прекрасно ее тебе, тебе, тебе Объясни. объяснил. Применяй. Так же как великая, ну я не знаю. А тренер, тренер Тарасова. не. Тарасова, тренер. Правильно. Э, правильно, Вы же тренер. Бегает да. быстрее бега, чем его. Тарасова ученик. никогда а, не прыгала четверной прыжок и не прыгнет. Она сейчас его не прыгает и не прыгала, будучи спортсменкой, потому что тогда его не прыгали вообще а ее ученики прыгают. Во-во-во, то есть, да, ситуация тренера. Я, кстати, тоже часто говорю, что я не парюсь, когда я не могу решить, и кто-то в комментариях решает. Абсолютно меня это не парит. Наоборот, меня это радует, потому что наше знамя кто-то берет. Но это вообще фантастика. Я, я, ну вот я такие не умею. Вот честно скажу, я такие решать не умею. Не знаю, как и как... коваль, нет, но я но... такие решать не умею. Ну, может быть, они решать, умеют да. сразу, но я тоже не могу их сразу это решать. Это, да. Но... Да. это вот такая, вот, как сказать, как книга, что ли. Интересно, ты берешь задачу, и вот сел завтракать, раз листок бросил, и опять над ней думаешь. Хоть перерывчик, ушел, где-то перерыв в очереди, в электричке, да, где-то там, может быть, там, в машине, в троллейбусе. У тебя пауза, ты ждешь кого-то, что делать? Достаешь а, да, задачу, да, которую да, да. не можешь решить, например. Ага. Да, ну а я разбираюсь там, у меня всякие темы, я там, сейчас, сейчас я плотно занимаюсь тем, чтобы разобраться в периодических числах. Ну, в общем, у меня какие-то такие, у меня более теоретические сюжеты, которые я пытаюсь, пытаюсь понять да. современную э, математику. Посмотрел я там э -э. ролик про поля. Да, да, да, да. четыре уровня, да? Которые... Ну, и как э, традиционный комментарий. <laughs> Ни черта непонятно, но очень интересно. <laughs> да ладно, я думаю, что оно, до какого-то момента ты же... Э, ну, ну, все равно, принципе, надо же вникать, поля, да. надо же работать, вникать. Кстати, а почему ты не работаешь в 31-й? Или это какая-то история, которая не, ну, по, по жизни так сложилась да. и все? Да не, ну я же уходил из школы, там было. Я с 89-го года работал в школе. Да. Ну, то есть… Ну, я не знаю, если эта тема не очень, то можем мне касаться. Да нет. Ну, Нормально, да? Да. Как, как, как скажешь, короче, я как бы… Да. Я, мне просто интересно, потому что ну, такой человек, там знаменитый, с таким каналом. Не, ну тут, бы, тут еще учитывая канал, что сферам, такое. Я да, тебе и... я э, э, э, ну, как? <coughs> старый спортсмен, игровик, понимаешь? Игровик, это что такое? И, ну, футбол, баскетбол, а, волейбол. А, я вот. тоже футбол очень люблю игровик. играть. Стало быть, в футболе, например, я играю последнего защитника, играл все время. То есть я играю на ноль. Это не значит, что я умею созидать. Да, не, да. может быть, я умею отдать передачу, подкат, но какой-то фин. Но я да. могу выбрать позицию. Да. Мимо меня пройдет либо мяч, либо игрок. То есть, если он мяч прокинул, значит, да, я его уроню. Да. И так далее. И получается, что мы, ветераны, знаем, как выигрывать. И когда мы включились в игру YouTube. Да, да. Оно... А так как у нас а психология победитель, мы и там можем выигрывать. Но это не значит, что, может быть, я великий там математик. Ну, решать задачу, ну, да, нет, но ну, решить такую задачу, но ну, это как бы тоже... А нет, решил ты ее не да, я, повезет, не повезет. а решил ее подписчик Владимир Горкуша. А, я сейчас хочу передать привет девятому Б. Знаешь, как мы с ними наз называем эту тряпку? Нано тряпка. На... И когда у нас, мы заходим в класс, где такая штука, я говорю, так, где нанотряпка? тряпка?" И вытираем. Я даже хотел записать ролик о преимуществах обычной тряпки на ну, на тряпкой, нано -тряпкой. Ага. А почему называется математикой фокусы? Потому что я еще фокусами увлекаюсь. Настоящими прям, да? Ну, как Типа, бы, вот да. как мой папа вот это, вот, отрыв пальца, да? О, не, вот это вообще круто. Я вот такие умею, ну, вот как у Батрудинова. Этот палец на левой руке, этот на правой. Внимание, еще раз, все запомнили? Этот палец на левой, этот на правой. И оба на одной руке! Невероятно! Это ли не чудо? Знаешь, это Франка Уилсона про некие оценки в хроматических числах. И он же одновременно фокусник, он, он жонглирует. Одновременно ну так это он жонглер. А, жонглер, да. Наверное, все-таки. А, но это не фокус, но это фокус. Вот еще почему, кстати, математика и фокусы. Ну да, потому что я вначале думал, а может я еще и фокусы буду показывать? Но фокусников очень много. И они все потрясающие, крутые, мощные. Ну, я не такой. Понятно. Я попроще. Но хотя бы приходилось выступать где-то и даже за деньги. Но почему у нас задачи-то такие? Фокус должен быть простым и понятным. Условие фокуса должно быть понятным. Вот монета. Вот я его взял в эту руку. И она исчезла. Что? То, то есть, так. Фокус... А можно еще раз? Подожди. И она появилась. То есть фокус должен быть условие так, фокуса подожди. должно быть поняна. Поэтому что происходит. Также и задача. Почему вот эта задача, которую мы решали, была понятна? Потому что, что условия понятно, а решение замысловатое. Правда, у меня жена говорит, не выдавай секретов. Фишек твоего канала. Ну я ладно, выдам. Все-таки не каждый день с доктором наук встречаешься. Правильно, доктор? Доктор, доктор. <свят> нет, я все не понял, откуда там пятак появился. В ухе у меня. Так, он ну, на самом деле... Значит, я видел, я видел, нет, я видел деле. это, нет, я видел это, грубо говоря, в кино, да, но я никогда не видел физически, чтобы кто-то взял, вот так сделал. Ну да. И еще, никогда не показывая фокус второй раз <свят> <свят> в одной да, и той да, же да, аудитории надо, да, и не рассказывай Пусть так секреты. и останется, да. Так и останется, все, это секрет. Вот здесь мы открыли секрет, все, здесь. Да. здесь мы все секреты раскрыли. Да, а я первый раз познакомился, когда, собственно, ты дал задачу нам на второй э Форт Боярд. Я <свят> до последнего настаивал, чтобы он был в живую, но Витек зассал и сделал... Все-таки на, на онлайне. Не знаю. Вот. И, ну там как бы в Москве уже начинался какой-то ужасный шухер глобальный. Хотя в этот момент еще... Ну ладно, это отдельная история, как она все развивалась В общем, да. И, и я помню эту задачу, да. Но я просто даже и думаю, я не понимаю. Я просто смотрю на него как баран, и все, и я ничего не понимаю. Но потом Коваль с Трушеном они, Коваль с Трушеном, они ее... Ну почти добили, добили, да, они фактически ее добили, потом, чуть-чуть позже, чем это самое. Но у них, да, у них не у геометрии. Я очень хочу геометрию понять, и даже немножко спойлю, есть один очень талантливый мальчик, 11 классник, который, олимпиадник там большой, он собирается на канале нам приносить время от времени геометрические... Сложные, красивые сюжеты. Так ну, что нам от культ привет. Будет геометрия, ее до сих пор очень будет мало. Будет, ее надо, ну, потому будет, что да. беда в стране с геометрией. А недаром Платон да не войдет сюда, не знающий геометрии. Ну, кстати, все-таки вот про эту задачу. Я, так как тот файл, видимо, э, как-то это самое куда-то пропал у нас, я разобрал потом. Я довел ее до конца а, с помощью по комментариев. Да, по прямоугольнике, значит, который состоит из двух квадратов. Я даже не буду тут. А, ну давайте все-таки помечу, да? А, Б, С, Д. И это равна э, да. ширина равна длине. Да. И да. F, да, здесь вот значит все вот эти все одинаковые. Вот, то есть он удвоенный, всю эту сторону. Э, известно, что э, значит, точка, э, вот точка есть, вот здесь 80, по-моему, градусов было, да, или да, 80, да, да, 81 да. Да, градус. А, Внутри, там, там где как, короче, здесь какой-то угол, да, по-моему, мне кажется, что а, восе, а, сейчас 81, да, а, оставалось 99, да-да-да-да-да, вот, в, то, в том варианте был так, и здесь точка К, и вот эта точка К, а, а, она отличается тем свойством, что да, да, вот она вот, да, она является биссектрисой. заодно мы сейчас ответим на некоторый классный вопрос, дополнительный, который мне пришел в голову, вот я не умею их решать, но когда я решил, у меня начинается умственный процесс, который куда-то идет. Вот этот умственный процесс пришел к вопросу совершенно отдельному. Что будет, если лежит раскрытая книга передо мной? Вот такая, да? Раскрытая книга. Что значит раскрытая книга? Это значит, что вот это равно этому. Вопрос, каково геометрическое место точек такое, что вот эти два угла равны? Понятно, что не просто какая-то окружность, потому что есть еще и биссектриса между. То есть, вот как бы, э, сложнее, ну, то, то есть это как бы не, не совсем тривиально, потому что, ну, во-первых, все точки, лежащие на вот, этой вот, э, на вот этой биссектрисе, будут таковые. Но, с другой стороны, далеко не все, как вот, вот этот пример показывает. То есть здесь, как бы, здесь вот ответ его можно понять после того, как заметить то, что я заметил после того, как я вычитал все эти Решение в комментариях. Ну, собственно, понятно, что в комментариях в сумме было это решение. Просто я его вычленил. И, да, а нужно было найти вот этот угол, по-моему. А вот этот, да, нужно было найти угол? По-моему, вот, вот этот угол был. Ну, или этот, был. или этот. Ну был, да, это, это, должен, это не, не ну, имеет это... значения. да. Так вот, значит, я сразу подметил на глаз, что вот это вот будет описано окружностью вокруг этого четырехугольника. Нужно было только это доказать. Но вот как это можно доказать? Ну вот я предложил, я бы предложил здесь воспользоваться термином синусов, собственно, ты как а раз... Вот она раскрытая да. книга, да? Да, да вот раскрыта, да -да -да, да да да раскрытая книга, и вот, так сказать, геометрическое место точек, из которых раскры... листы раскрытой книги видны под одним и тем же углом. Слушай, загадка раскрытой книги. Да, можно так даже назвать, да, загадка рас раскрытой книги. И вот, значит, я. Ну и, собственно, да, потом я заглянул, у тебя вообще чисто ровное это решение. То есть, ну пусть вот это вот будет единица, это совершенно неважно, да -да. как бы они все единицы будут, тогда у нас по теореме, да, а вот это вот я не знаю, чему равно, но пусть будет равно x. Общая сторона. Да, общая сторона. И я обозначаю вот этот угол за альфа, а этот за бета. Нет, альфа у меня уже есть. Ну, давай, это бета, а давай, это давай, гамма. Гамма. И вот что я вижу. Во-первых, бета больше 90, а гамма меньше. Это первое, что надо понимать. А во-вторых, у нас получается, что 1 делить на синус, а этот угол будет тау, э, хотя это редко бывает, так, так углы обозначают, но пусть будет, да? Значит, 1 делить на синус тау в силу теоремы синусов из этого треугольника КЖД равен x делить на синус beta. Beta, да. Вот. А из треугольника KDC x э, делить на синус Гаммы равен 1 опять делить на синус тау, потому что здесь по условию биссектриса была. То есть 1 делить на синус тау равен это делить на синус этого, и 1 делить на синус тау равен это делить ну на да, синус этого. Тау бы, бы и равны. То есть синус Бета равен синус Тау, но синус Бета равен синус Тау, это либо сам Бета равен Тау, либо они, соответственно, дополняют друг друга до 180. А, да, 180, и ясно, что это случай именно тот, потому что здесь а, гамма у нас вся секунда синус э, нет вот и вот синус бета равен синус гамма вот а значит э, в нашем случае очевидно что этот случай дополнения друг друга до пи а это признак описанный вокруг четырехугольника окружности это критерий то есть четырехугольник вписан в окружность тогда и только тогда когда сумма противоположных углов равна 180 градусов но если так то все очевидно, потому что остальных двух тоже равна 180. И это прямой, значит, это тоже прямой. Значит, это 45, и задача решена. Этот у нас 99, ну и остается. 180 минус 45 минус 99. Это 81 минус 45. У меня почему-то получилось 30. Почему у них 30? Ну, как, может быть, ты по ну, памяти вот так, взял? Да, может, да, да. Там где-то было 83, 81, да. Ну, это уже, ну, уже тонкость. Вот, кстати, да. в ОГЭ, mm -hmm. вот, градусов, дети mm -hmm. удивляются. О, КГ сейчас перейдем, да. да? Вот Алексей решил полностью, безупречно задачу. Да. Mm -hmm. Ну, понятно, mm -hmm. если бы он это делал письменно, он бы все, что он говорит, опирание, оп, где опирается на правила, он бы mm -hmm. их зафиксировал, там, по теореме МС, ну, mm -hmm. mm -hmm. там все мы делаем. И в конце... Допустил какую-то немыслимую, вычислительную да, ваши, ну, градуса. получилось а не 36, а 37 или 38. За это все равно получится 1 балл из двух возможных. Но mm. если он ничего этого не написал, а написал абсолютно правильный ответ, он получает 0 баллов. Это инструкция ОГА а -а -а. второй части. Ну типа списал. Ну, да? То есть э, нас не Потому интересует списал, ответ, да? нас интересует ход мысли. Ну да. Ну, в принципе, это разумно, да? Ну, я думаю, это разумно вообще. То есть нам нужен человек, который мыслит, да, который умеет. решает проблему, а вычислить сможет и кто-то ага. другой. Ну да, да. То есть ну как, Слушай, один балл – на... это наказание, на уроке, да? Это наказание за то, что ты не умеешь считать. Конечно, интересная тема была бы про горы, походы в скульптуру, но есть более унылая, но гораздо более, наверное, так сказать, будоражащие умы, тема экзаменов государственных, да? вот этих Г, да? есть Г двух видов, ОГ и ЕГ. Да. Вот. Правда, раньше я как бы ругал, а потом я подумал, ну что ругать, это сегодняшняя реальность, не очень понятно, зачем ее ругать. То есть проблема-то не, не, не, не в том, что есть ОГ и ЕГ, а в том, что, ну как я, так сказать, для себя понимаю, проблема в том, что а, обучение часто заменяется на натаскивание в результате. То есть не, не сам ЕГЭ и ОГЭ. У меня нет особых претензий там, к профильному ЕГЭ, например, по содержанию. Ну, реально, вот особых нет. Ну, да. вот. Но, но сам факт, что натаскивают, ну и долгий политический разговор, бог с ним. А, я так понимаю, что ты как раз вчера что-то такое... Вот расскажи. Вчера. Вчера, прежде чем сюда прилететь, значит, послушайте мой график. В 8 утра первый урок начинается. 8 уроков. 8 утра это 6 утра по Москве, внимание, это же Челябинск. Ну, в Челябинске все равно 8. Не да. нагнетай, а то ты сейчас скажешь, по парижскому времени в четыре утра человек начал. А по нью-йоркскому так он вообще, это самое. Итак, в восемь утра с 8 часов 8 уроков. Кроме всего прочего, это были уроки после пробного тренировочного ОГЭ, который мы провели у себя среди девятых. И значит, у детей... И всю душу их может сберегит да, ага. вопросы, как вот это решать, как это. И я им говорю, ребята, поеду завтра, сегодня полечу к Саватееву да. доктору наук задам вопросы по вашему экзамену. О, да, сейчас, короче, мы будем решать ОГЭ, сейчас будет такая изюминка. Сейчас я буду решать, ну, я думаю, что совсем простые мы решать не будем, такие удобные, да? Мы да? Не будем, будем решать ум... интересные задачи, видимо, из второй части, да, в основном? да давай возьмем вторую часть я и... ее не видел да она... хоть она сейчас и на моем компьютере но я вам даю честное слово это было сделано так прислали на него сейчас email и я его еще не смотрел вот ты же видел в егэ я видел ты решал егэ с ребятами да я уже я и... у макса у макса ковалев школкова да. подвязаюсь и еще буду подвязаться мне там нравится вот там ты прикольно. решал там егэ а как ты относишься к вопросам таким, как сколько молока можно купить на 100 рублей, если молоко стоит там 28 рублей, 34 копейки. Вот ну, то с, есть просто. С какой целью вот, они вставляют Уметь этого? быстро, очень быстро. В магазине. Я думаю, что у них идея такая, чтобы он не потер, человек не потерялся в магазине, грубо говоря, чтобы его не надули просто, вот тупо. Потому что в магазине нужно да. быстро, да? А я это? просто думал, это чтобы, ну, <свят> чтобы кто-то на три сдал все-таки. Ну, может Нет. и так, кто его знает. Я, честно говоря, не знаю. А тут же еще как понимать, да, там, но ну, вот формалист скажет, что нужно купить там 3, целых и там, эм, не знаю, 4 десятых пакета молока. Ну, а тоже на понимание, что молоко оно в пакетах оно целочисленное. Ну, да, реалист да. должен знать, что это целое. Но я все происходит. время привожу пример, кстати, насчет магазина. Вот, кстати, раз ты говоришь зрячий, вот тут x квадрат или. x квадрат минус 3 x плюс корень из 5 минус x. Mm -hmm. чего равно корень из 5 минус x плюс 18 так тут что дебилы я что то не понял как это эм, так вот так э, да вот так очень интересно как это наш самолет приземляется в городе баден-баден мы что тупые чтобы два раза нам повторять что-то такое тоже похожее, да тут происходит я не понял а так, ну хорошо, я сейчас буду думать, что имеется в виду. То есть, ну понятно, что первое, что хочется, это сократить вот эту штуку. Но, видимо, что-то здесь не так. Вот я сейчас пойму, что не так. А, не так будет, если вот корень из 5 минус x, да, должен быть, ну, определен, он должен иметь смысл. И дело, видимо, в этом, да, что как бы... Вот настоящий педагог-исследователь, да? Правильно, сразу проблема. Тогда мы можем получить какие-то решения, которые если в изначальное уравнение подставить, потеряет смысл выражения из-за того, что корень из 5 минус х нельзя будет исключить. Значит, корень из 5 минус х должен быть больше нулю, по всяком случае, в любом решении, которое мы найдем. А значит, это то же самое, ну, в смысле, не корень из 5 минус х, а, а само подкоренное да. выражение. х не может быть больше 5. Если мы найдем что-то больше 5, то мы выкинем, и это не будет являться решением исходного уравнения. Видимо, суть именно да. в этом. И мы, как... когда учителя иногда говорим, чтобы как можно больше народу правильно решим, Мы говорим, корень увидел, запиши, что под выражение больше или равно нуля. Да, да, да, сразу же. То есть просто, раз... а логарифм есть, значит, строго больше нуля, и все, да, да то же самое. А, но логарифмов у них еще нет, что ли, да? Ну, это девятый класс. А. Девятый по-новому, не как мы с тобой заканчивали угу. 10 классов. Это я даже помню наизусть. Я мало что помню наизусть, но вот, ко... вот квадратное уравнение помню. А, 9 плюс 4 до 18, и пополам. Ну и здесь 81, поэтому очень хорошо извлекается корень. Вот здесь получается 81, это значит, соответственно, 3 плюс-минус 9 пополам, ага. то есть это равно либо 6, либо минус 3, вроде бы. 3, да. Мин, да. Вот, и этот корень уходит, потому что есть такое условие. Потому что он больше 6. Больше 5, да, больше 5. О, 6, больше 5. 5. То есть ответ x равно минус 3, единственное решение. Вот и все если этого не будет в аргументации, то... то нам задание не засчитано. Ноль. Чистый ноль, да? Да, чистый Ну, потому ноль. что решить квадратное уравнение может даже обезьяна. Тут именно суть в том, чтобы понять, почему есть какие-то добавки. Вот, кстати, когда я сюда летел, мне понравился командир корабля. О. Добрый вечер, дорогие <coughs> друзья. Командир корабля, там фамилия, имя. Мы движемся по маршруту Челябинск-Москва. За, э, движемся со скоростью 790 км в час, встречный ветер, встречный ветер встречный 40 километров. в я час. Сразу, я только хотел сказать 30, потому что они а идут 820, он, он 40. но 40, И, да, ага. берем, э, больше развить скорость не могу, ветер будет усиливаться, поэтому будем лететь еще <как> медленнее. <как> математик, <как> Да, потрясающе. хороший математик. Я помню, что в свою бытность, когда я жил в Иркутске очень долго, 6 с лишним лет я жил в Иркутске, и э, я летал каждый месяц в Москву, э, вот, потому что мне нужно было э, значит, общаться с, со старшими детками, но формально я летал, чтобы работать. Ну, в общем, понятно. И я летал туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Э, 250 перелетов было. 150, 125 в одну 125 70. в другую за это время. И я уже все, все, наизусть на всех этих самых, всех дс все как бы... И я всякие задачки сочинял такие классические, то есть э, самолет там прилетел в Иркутск, за 4.50 и вернулся за 5.40. Какая скорость ветра. Так, Алексей, ладно, я начал за тебя писать краткую запись. Ага, ну я могу Давай. продолжить. Да, значит, и так, о, о, это я люблю такие. Первые 345 километров автомобиль ехал со скоростью 115 км в час, а ему штраф не вкатили? Или он не по Москве ехал? Ну, кстати, 115, Эх. это допустимая скорость. Если мы идем по трассе 90, Скорость на 20, прев... меньше, превышение меньше 20, да. не штраф. Ну да, 115 а -а -а. уже чуть-чуть больше. Ну на автобане, значит. Ага, значит на автобане. Следующие 130 со скоростью 65. 103, а, 345, здесь 130 со скоростью 65 км в час. А последние 380 со скоростью 95. Последние 380, вот три участка, 380 км а, значит, со скоростью 95 километров в час. Найти среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. А. Среднюю скорость. Да, это такая хи немножко хитрая концепция, которую действительно не все дети сразу понимают. Что такое средняя скорость? Средняя скорость. А вот давайте я вначале как учитель поясню, что это такое. Ой. Это означает, что мы хотим найти скорость автомобиля который ехал бы абсолютно равномерно, ее никак не меняя, и приехал в тот же момент, выехал одновременно с этим, и приехал одновременно с этим. А по пути тот его мог то обгонять, то отставать от него, как угодно. И это есть определение средней скорости. Вот. То есть мы хотим узнать вот такую величину. но Для этого, понятно, нужно вначале просто понять, сколько, времени, сколько километров он проехал, а потом узнать за сколько времени и поделить суммарное время, то есть, наоборот, суммарное количество километров на суммарное время. Ну, хорошо. Километры внизу. Километры. Ой, да, правильно. О, я уже начал тут делить. Так, 380 плюс 130, это 480 плюс 30, 510. 510, 655. Вроде бы так. Ну, потом можно проверить еще раз. Он вроде Он провел 655. Погоди, погоди. 510 и 345. Ой. Так, я уже. Вот у меня с арифметикой беда. Я бы ЕГЭ не сдал, ИОГ, потому что у меня очень много ошибок арифметических бывает. Не, а вот. я думаю, там была бы цена экзамена высока. поступление куда-то, вообще, куда да, да, да. Сконцентрировался бы, наконец, да, бы и сделал я, бы. Я, пожалуй, да. В общем, он проехал вот столько, да, километров. Это хорошее, кстати, неплохое расстояние там. Примерно от Москвы до Саратова, наверное, что-то такое. Вот. Так. Ну, смотрим. То есть дольше, дольше, чем до Питера от нас, чтобы вы знали. А... Теперь смотрим. Вот здесь он затратил а, вот столько а, часов. Ой, нацело делится. Ну, так задумано. Ничего Вид, себе. Видимо. Три часа ровно. А я-то думал, сейчас будет там какая-то... Там, смотри. Да. Ой, а здесь вообще, да? Ой, только что это за элементаршина, да? Тут два часа затратил. Так, а здесь... Ой, и здесь тоже... И здесь тоже все делится, а, 190, 380, часа. А, так тут вообще, ну, тут да. нам, нам все как бы для все для народа, все, все для людей, да? Получается, да? 4 плюс 2 плюс 3, тут тоже надо не ошибиться, это 9 часов. Ну да. Вот, поэтому средняя скорость равна 855,9 километров в час. Теперь, внимание, проверяем. 8 плюс 5 плюс 5, 18. Значит, 18 делится на 9, значит и это тоже, сумма цифр, да? делится на 9, значит число 10 на 9. Поэтому на самом деле это число целое. Ну, давайте попробуем поделить. А, ну, 900 было бы 100 километров в час, значит, 900, так, 9, 9, 9, 8, 9 45, а, 95 получается вроде бы километров в час. Сейчас проверим. А, 95 на 9, да, 5, 9, 45, 9, 9, 10, Да, все правильно. Ответ, что средняя скорость равна 95 км в час. Да. Вот. Причем это значит, означает, смотрите, что? что этот зеленый ехал, этот его обогнал вначале, а потом тут так медленно ехал, что ровно вот сюда они приехали вместе, и дальше они все время ехали вместе. Так. Так. Продолжает. Как Саватеев деградирует. Раньше он решал ЕГЭ, теперь он решает ОГЭ. Вот так. И такой хороший комментарий. Саватеев связался с одиозным дедом и начал деградировать. Но ну, все равно в каждой вот этой второй части есть маленькая тонкость. Ну вот про корень. Ребенок может просто, да, просто забыть. просто забыть. Зачеркнул все. Мало ли, Коль. А может ребенок в, комплекс, может, и в комплексном скорость. смысле мыслит. Он комплексное решение ищет. Тогда ответ будет 6 и минус 3. Потому что в комплексном смысле ну, их да, тоже знаешь. можно подставить. Но это для ОГЭ, наверное, не очень. Мы в девятом классе, знаешь, действительно А, ну тут, кстати, знаешь что? Я бы решила эту тоже. Потому что в ней есть параметр. Есть, там немножко. Там есть да. параметр. Ты знаешь, я бы порешал. А, тем более, там народ меня знает со школково, что я эти с параметром-то люблю. В общем-то, ну, ну давай, хорошо. Ну, давай. Бери функцию. Функция. Функция. Да, давай построим. Да, я думаю, что все, все <coughs> мы решим. А, все решим, почему бы нет, да. Функция x квадрат плюс 1 умножить на x плюс 2, да? А, делить на минус 2 минус x. Ой, опять. Опять. Да. Ну в этом и фишка. Да, в этом и фишка. И определите при каких значениях k так построить. Вот если построим, получим один балл. Ага. При каких k прямая имеет с графиком ровно одну общую точку? Прямая y равно kx имеет ровно одну общую точку. А, ну ничего, нет, такая вполне, да, задачка на подумать, сообразить, сейчас подумаем и сообразим. Так, ну, во-первых, значит, во-первых, x равно, x а равно минус 2 не предлагать, вот сразу, раз в знаменателе что-то сидит, значит, область определения означает, что знаменатель не должен быть равен нулю, да. поэтому нету такой точки, и все, и сейчас а все остальные я... есть. Делаю добавку, знаменатель увидели? Напишите, что он не равен нулю. Да, и все, да, вот мы так и сделали. А значит, график будет следующим. Он будет вот э, такой с проколом, как вот раньше в правах говорят, такие проколы делали. Да, да? Выколотая. Да, выколотая точка у нас появится. А если x не равно минус 2, то y на самом деле равно просто x квадрат плюс 1 со знаком минус. Потому что... А в этом случае мы сокращаем x плюс 2 и x, и x плюс 2 здесь. Ну а минус x квадрат плюс 1 это, соответственно, вот такая вот симметричная корыта. Симметричное корыто. Вот. Ну и нам нужно его поизучать. Только теперь нужно еще запомнить, что точку минус 2, минус 5, да, вот, вот такую точку надо убрать, выковать. То есть выколоть, гра да. график вот такой, вот до сюда и отсюда до... До сил, да, до бесконечности. Все. График нарисовал. Великолепно. Теперь следующий вопрос. Тоже, кстати, с подвохом сейчас будет, наверняка. А, да, будет. Я вижу подвох. Значит, теперь я должен прокрутить вот эту вот крутилочку вот так вот и выяснить, а, при каких k имеется ровно одна общая точка. Ну, во-первых, заметим, что вся история начинается с двух вот таких касательных. Вот. Потому что до, вот, вот сюда и сюда уже не будет общих точек никаких, даже с учетом этой вот, вот этой да. Поэтому по крайней мере мы можем сказать, что э, это внутри вот этого диапазона и края нам подходят, края подходят. То есть касательные, ну как узнать, э, значит, как э, узнать э, какая прямая, да, э, из этой точки, это значит просто вычислить, а, так, так, так, так, А, нет. Э, ну да, я, я, умею эту, я умею ее решать по науке, то есть я умею решать через производные. Ну э, ладно, okay, давай будем решим. без производных, будем, э, uh -huh. можно сразу. Я должен, чтобы, э, чтобы kx равно минус x квадрат минус 1, да, э, имело один корень. Вот, вот мне что нужно. А нет, ну мы сейчас решим нормально. x квадрат плюс kx плюс 1 равно 0 имеет 1 корень. Ну вот, значит, теперь я что могу сказать? Что это означает, что дискриминант будет равен 0. Ну, да. Просто. Вот, это то же самое, что d равен 0, где d это k квадрат минус 4. Вот. Потому что коэффициент по 1, Потому что да? коэффициент, да, здесь. Значит, соответственно, k равно плюс-минус 2. И вот мы сразу и нашли. То есть наклон 2, вот здесь... Вот здесь плюс 2, тангенс равен 2, здесь тангенс равен минус 2. Так, итого К k, k äh, значит k равно 2 и k равно минус 2 подходят. Подходит. Ну, все но ли это, да? это не все. Я уже вижу, какой будет. Давай. Дело в том, что если я проведу любую, которая будет сечь, Давай. то тут будет две точки, но а, да, во-первых, подходит k равно бесконечности, но этого не бывает. Она имеет одну точку. То есть на проективной плоскости мы бы решили, что была бы бесконечной. Но есть еще одна, которая как раз зацепляет проколотую. И вот эта точка будет тоже единственной. Поэтому получается третье еще решение. А, а именно решение с тангенсом равным 5 вторых. То есть k равно 5 вторых. Потому что карт это тангенс, это отношение этого к этому, наклон. И мы знаем, что при 5 вторых она тоже будет иметь ровную точку пересечения, а вторую не будет иметь, потому что там прокол. Ну да. Все. Верно? Вообще великолепно. Все верно. А не зря мы ее не пропустили. Не, не, хорошая, хорошая, нормальная. Для тренировочки вполне нормальная. Примерно такие же, только сложнее будут у вас в задаче номер 18, что ли, да? Вот, кстати, как ты относишься к тому, что ну ладно, мы когда пишем ролики, да? Да. Вот, допустим, абстрагируемся от всего, мы ютуберы и пишем ролики. Да. Если мы будем оформлять задачу как совсем положено, то ролик смотреть будет невозможно. невозможно. Поэтому мы все это рассказываем и говорим. А вот интересно, на уроках в школе, вот как бы ты... На уроках? Как вот бы ты к этому относишься, к оформлению задач? Честно скажу так. Так как оформление задач это кесарю, а не Богу, то Кесареву пусть они отдают Кесарева. Ну, как бы, то, что спрашивают сегодня в Минобре по поводу угу. оформления, пусть сами разберутся, они разберутся, это лучше нас. А Богу это мы их научим. Ну, да. то есть то есть нам... Я никогда, никогда в жизни не а, вхожу в этого кесарева здания. Ну, то есть, никогда. Ум, ум, уметь учиться, учить, решать... Да, это мы, мы ставим приоритет. Да, То есть, если ребенок может абсолютно. решить, а записал коряво, ну, ну, допустим, коряво, я просто, но я просто на, словах аргумен... да. на словах аргументировал. Он потеряет очки, но это его проблема. То есть мы, я перекладываю. Я вообще сторонник, как бы сказать, я сторонник призвать людей к тому, что они взрослые люди. Вот школьник, да. Взрослый человек, в принципе, он должен научиться быть взрослым. Он в девятом классе уже должен узнать, как оформлять решение. Да, если он не очень умный, то он не может придумать, как решать. Но это мы поможем как раз, это, про это наши каналы. Но если он уже умеет решать, то это уже его, он тоже должен хоть что-то сделать. А то вчера я читал рассказ классный, там четырехлетний сын, его мама одела, и он у Зощенко рассказ, мы на ночь читаем в семье, на, на ночь читаем Зощенко. Вот. И там значит, мальчик встал и тут же упал. Мама его быстро как-то одела наскоро, он встал и тут же упал, встал и тут же упал. Мама вызвала папу, папа говорит, что ж ребенок падает, надо доктора вызвать. Вызвали профессора, тот посмотрел, значит, ничего не понятно. Потом к нему пришел друг, 4-летний тоже, мальчик, и говорит, а я знаю, почему он падает. У него две ноги в одной штанине. А почему? А потому что его мама одевает все время. Ну да. Вот, и с тех пор он стал сам одевать штаны в 4 года. Я к тому, что вы должны научиться этому сами. Я вообще не сторонник отношения к взрослым, ну, людям, как к каким-то вот, ну, не знаю, к как какому-то стаду, да, как вот здесь вот всех заперли на карантин. Ребят, те, кто заболеть боятся, пусть сидят дома сами. Что вы на нас перекладываете? А вот слушай, кстати, понимаю, по что... поводу взрослости. Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Как звать тебя власть? Какой тебе годик? Внимание! Шестой миновал. И я говорю, ну ладно, сейчас, Это конечно, вообще, опять да? ворчание старого деда. Кому-нибудь отец дал, ну сейчас вместо лошади машина, ключи и сказал, отвези дрова от 30 да, километров. километров за городом и приезжай, я здесь приезжай, продолжаю рубить. Продолжаю. А шестилетнего отправил. Ну ладно, он с лошадью шел, с которой все-таки умная доведет. Ну представляешь? Да, это, это совершенно нереально. Отец, слышь рубит, а я в 6 лет веду 6 лошадь. 6 лет, да, 6 лет. 6-й миновал, 6 с чем-то. Ну ладно. Ну, так, ну мы продолжаем, да. да. Итак, биссектриса угла А, параллелограмма АБЦД пересекает в сторону БЦ в точке К. Так, начнем с параллелограмма АБЦД. Так. так. Биссектриса. Я, я когда рисую параллелограмм не обдумывая, я, у меня все время робот получается, поэтому я специально сейчас его вытянул. Так, BCK с угла. Давай а, так. Параллелограмма БЦД Пересекает а, сторону BC. BC в точке К. А БК равно 7, CK равно 12 еще. Наверное так, Б. Сейчас посмотрим. Правильно ли они нарисовали. Бсекрес угла А пересекает сторону. Так, К, да? Да. БК равно 7. БК 7, ЦК 12. Вот, значит, С мы отодвинем еще дальше немножко. Так, но здесь надо помнить, что я мог ошибиться, и что А это угол мог быть и тупой. Вот тут, тут такая, такой момент, да, с Геомой, никогда до конца не ясно, как ты правильно ли нарисовал. То есть, вот я сейчас нарисовал, что угол А острый. Ну да. Но в принципе он мог быть вот здесь, А, да, и вот так бы было все. Было бы второе, другое как бы решение. Ну, может быть, оно невозможно, но... Ну, посмотрим. А, сейчас посмотрим, да. А пока нам дано... Да, найди периметр, если бы корень на 7, корень на 12. А, все. Это все, что дано. Да. Ух ты. Ух ты. Биссектриса. Пересекает. Здесь 7, там 12. И мне нужно фактически найти вот это, потому что здесь, понятно, тоже 19. А, так, очень интересно. А-а-а! Ну я понял. А, накрест лежащие равны, а раз эти равны, то и эти равны. Тогда мне не важно, из какого это было выпущено, на самом деле. x равно равно 7. Так что ответ а, 19 плюс 19 плюс 14, 38 плюс 14, 48, 52, если не ошибся. Вот. Все. А вот смотри, такой сейчас момент. Вот как только это нашли, задача же решена? Ну, в принципе, да. Да не в принципе, просто решена, и дальше уже неинтересно. Ну да. Вот у меня вот этот случай, я попал в ловушку. А это ведь экзамен. То есть ребенок какой-то. Так, о, на кресле равнобедренность, все ясно, это 7. Это же была цель. Ну да. А. И он. Забыл. Цель найдена, он пишет ответ 7. Ответ 7. И вот приходится сейчас в силу того, что экзамен, очень много такого. Ребята, читайте вопрос, задачи перед тем, как записать. Вот ответ. Очень важно, да. Потому что я расскажу свою историю. Почему я получил по математике 4 при поступлении в наш пединститут в 1986 году? Почему? На матфакт. То есть я написал контрольную, задание легкое, там какая-то э, стереометрия. И все свелось к тому, чтобы найти танген с угла. Так. То есть я уже не помню суть задачи. Смысл тот, что. Я найду тангенс, с помощью тангенса найду сторону и там а, чего-то, и все найду. Все, да. Я все силы потратил на нахождение тангенса. Нашел тангенс, обрадовался, написал ответ, сел в трамвай и уехал. Ой, ты черт. И вот, Понял, ты, что, ты можешь представить, тангенс, тангенс? я еду в трамвае от пединститута в Челябинске, и уже на второй остановке я понимаю, что я написал в ответ тангенс. Я такой, боже мой, я же там не нашел площадь или чего там надо было. И все, я уже... Ну, все, да, 4. Блин, 4 да, Пришлось физику сдавать на 5. Слушай, Но а скажи, пожалуйста. В физике я дуб. Скажи, пожалуйста. А почему ты не поехал в Москву? Ты не хотел, да, в Москву? Вот это интересная тема. Дело в том, что ну, как бы с твоим уровнем понятно, что здесь ты... Нет, там проблемка легко. была. Я в 10 классе. Купил книжку. Я понимаю, некоторых людей бесит вопрос, почему. Я не... Вот меня бесит вопрос, почему я не уехал за границу. Меня он бесит, потому что а какого хрена я вообще должен туда уезжать? Кому я что должен, да? Ну да. А, и некоторые люди. И из, даже если из бы региона уехал... то же самое говорят: а какого хрена я должен в вашу Москву уехать? То есть есть такой ответ, я его вполне приму. Если просто ты любишь Урал, это вполне понятный ответ. Нет, я там трезво относи... отнесся к своим способностям. Ну, возможно. Нет, нет, нет, нет. это. Я купил книжку в 10 классе э -э, «Варианты вступительных экзаменов в МГУ». Ага. На Мехмат. Нет, вообще на все факультеты. Да. Такая толстая книжка. Ты, и там были вступительные экзамены до 85 или 84 года, начиная с 74 за 10 лет. Ну и все, я там на Мехмат порешал. Ты Я с параметрами вообще ни одного не мог решить и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, да, -то без вариантов. Все понятно. Все понятно, странно. Но сейчас, конечно, тут не хватает. Даже здесь не хватает учителей высокого уровня. Нет, я, я нет, я не то, что как это <laughs> не агитирую, а то вообще все уедут в Москву. Никого не останется. В провинции будет полная труба. О! Жалко, летит время. Кончается наше время, которое нам отведено для съемки. Но в этом есть и плюс. Потому что последние две задачи мы дадим в качестве домашнего задания вашим да. слушателям. Итак, внутри параллелограмма АБЦД выбрали произвольную точку Е. Произвольную? О, да, совсем. Вообще. Докажите, что сумма площадей треугольников Б, Е, Ц и АЕД Е, Д. В, е и АЕД равна половине площади Пусть. параллелограмма параллелограмма ну, я уже доказал. Я ну. уже понял почему. Так, и следующая задача. А, 20, следующая сложнее, 26. Да? Следующая посложняя. А, В, С, э, Д, боковые стороны трапеции, да? А, В, С, э, Д, а, а, Д. Боковые стороны трапеции равны 28, 35. 28, соответственно. 35, соответственно. Основание Б, <как> С, 7. Так. Бесиктрис угла А, Д, С. Бисектриса. Вот угла D. D. Проходит? В серединку. Сюда. Проходит через середину стороны AB. А, Найти площадь трапеции. Всей, да? Да. О. Ну, кстати, вот это я сразу, по крайней мере, не могу сказать ничего. Сразу не могу решить. Вот. Решайте, но мы потом как-нибудь разберем. Спасибо огромное, что ты к нам пришел. Спасибо. Вот, мы, кстати, еще схожи в том, что мы очень любим физкультуру, Я спорт, вот, спорт физкультуру, да, ну нет, Петр-то настоящий там, спортсмен, ну, в смысле, Петр более серьезно играет и в футбол, да, и в футбол продолжаешь играть. А я так, как бы, я физкультурник. Я люблю физкультуру, которая называется экстремальной. Ну, мои подписчики знают. Вышел в субботу утром и до вечера идешь. Вот это да. Вот, это, я, это я обожаю. Вот, То есть ты тут, любишь цикличные виды да, спорта? Я так, а, да, я да, люблю с большим лишний, количеством да, технико-тактических да, действий, чтобы изменялась ситуация. Футбол я тоже люблю. Вот, Но да, да. как-то так не складывается. Вот сейчас не складывается, а давай присядем, наверное, да? Давай, присядем. Так, я успею сказать всем большой математический Они, привет? Конечно, конечно, конечно. Я вот хотел сказать, мы могли еще обсудить э, Таганай, потому что я, на самом деле, у меня сестра жила в Миасе, и тетя очень долго, и брат двоюродный тут. У меня много родственников из Миаса. И я туда приезжал в 90-е годы постоянно и бегал там по горам, по горам. И сделал однажды я сделал фантастический поход. Я вышел из Миаса, дошел до главного таганайского э, хребта, посетил круглицу, откликной гребень, по всему гребню спустился в Карабаш. Это было 85 километров. С ума сойти. Это было, я вышел Не, в я просто представил. Да, да, да, да, да, да в в в Карабаш и увидел лунные пейзажи. Да, да, да. И как раз темнело, полностью стемнело. Вот в 6 с лишним вечером я в 5 утра вышел и в 6 вечера был там. И ушел последний автобус за 2 минуты. И я вдруг понял, что мне еще 35 до мяса к 85. Но я застопил мотоцикл, который обогнал автобус, садил меня на остановке, автобус меня подобрал, и я. Ну, впечатление, да. Я навсегда это это Невероятно да. Общем, а там за хребтом, знаю. вот по той дороге, видимо, там трасса Карабаш-Миас, вот за хребтом потрясающее озеро Аргази. Да, это уже туда, к Челябинском, сколько раз. Да. Да, да, да, да. Но да он, он, вот эта дорога вот на вознесенная. Там, там. там идет последних ребят. Там, где вот лысая гора миаса, да. куда мы постоянно бегаем. И дальше с лысый виден туда, вот, ну, как бы все уже там. Вплоть до, ну, до Челябинска далековато, чтобы было видно, но вот вся равнина уже видна. Аргази, да? я что-то не был ни разу. Ну, Аргази, у Вильды, тургаяк. Ну, тургаяк, тургаяк это само ну, вот, собой. Тургаяк, естественно, да. Но это вот. в, ту, в ту сторону. В ту сторону, в сторону Огромное золота, число да? озер. Вот. Ну, ты тоже там, конечно, ходил. Ходили. Или как Моряки, да, флотские. Говно плавает. Я знаю, да. Не плавай, а ходить. Не шторма, а шторма, не ветра, а ветра. Скажи что-нибудь моим подписчикам такое окончательное пожелание. Не знаю, что-то вот. Я хочу сказать подписчикам Алексея. Во-первых, всем большой математический привет. И хочу сказать: лелейте, берегите Алексея. Пишите ему, потому что обратная связь нужна, без нее никак. Он, не побоюсь этого слова, наш лидер, мне так кажется, потому что он давно вот на, на ниве публичности математической, и он, по сути, глубоко толкнул математику в массу, а мы ее подхватим. Я буду, я буду выступать как детский тренер, значит, у меня 9 класс, геометрия, равнобедренные треугольники, и если кто-то способный, и если мне удастся кого-то заинтересовать, и он попадет к ребятам в Москву, к Алексею, к другим, да, фестер, это, фестер будет здорово, это будет здорово. А мы внизу будем пытаться заинтересовать кого-то математика. Если удастся хоть кого-то заинтересовать, вот наша миссия будет выполнена. А ребята из Москвы подхватят и доведут домой. Ну и кроме того, привет Челябинску и ждите в гости. Петр, жди в гости, Будем на канал. что? Да, просим. помоги мне сдать матан.